Здравствуйте дорогие друзья, с вами Екатерина Каташинская и международный интернет проект Faberlic онлайн В компании Faberlic стартовал 17 каталог, который будет действовать в период с 6... 6 по 26 ноября 2017 года В данном каталоге компания хочет порадовать своих новичков шикарными подарками если вы зарегистрированы в нашей команде, вы также можете принять участие в конкурсе с денежными призами. Хочу заметить, что вы являетесь новичком, даже если зарегистрировались в компании три периода назад, просто не успели оформить свой первый заказ. Итак, давайте же посмотрим, что же приготовила компания в подарок своим новичкам. Это один из трех ароматов в подарок на выбор от Валентина Юдашкина. Теперь расскажу подробнее о каждом аромате. Мужской аромат. Парфюмерная вода Faberlic by Valentin Judashkin создана специально для компании Faberlic всемирно известным французским парфюмером Бертраном Дюшуфором. Это настоящий гимн современному мужчине, сильному и динамичному, привыкшему быть в центре внимания и в курсе модных тенденций. Направление аромата. Древесно-пряный с морским аккордом.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 Женский аромат Faberlic by Valentin Юдашкин Голд создан специально для компании Faberlic, мэтром мировой парфюмерии Морисом Руселем. Направление аромата. Цветочно-древесный пудровый аромат. Претенциозный эффектный аромат, соткан мягким бархатом цветов, жасмина, гиацинта, гелиотропа и фиалки. Изящные пудровые ноты и благородные древесные оттенки в шлейфе элегантны и изысканны. Словно роскошное платье из коллекции великого кутюрье. Верхние ноты. Итальянский апельсин, листья фиалки. Ноты сердца. Фиалка, гиацинк, гелиотроп, жасмин. Шлейф. Палисандр, сандр, витивель, мускус. Выпускается во флаконе с пульверизатором объемом 65 мл. Второй женский аромат. «Фаберлик» by Valentin Юдашкин Rose, создан специально для компании «Фаберлик» известным французским парфюмером Дельфином Любо. Направление аромата. Цветочный аромат с тонким зеленым акцентом. Маэстро посвящает аромат всем очаровательным модницам, искусно расшивая его тончайшими цветочными мотивами, нотами ланды, шапиона, кувшинки и цикламена. Прозрачные акватические ноты и грациозный мускусный шлейф довершают нежный романтический образ. Верхние ноты – акватические ноты и кувшинка. Ноты сердца – ланды, шпион, цикламен, груша. Шлейф – мускус. Также выпускается во флаконе с пульверизатором объемом 65 мл. Для того, чтобы получить одну из трех водичек в подарок, оформите и оплатите свой первый заказ в период действия каталога номер 17 с 6 по 26 ноября 2017 года на сумму для России от 1999 рублей, для Украины от 599 гривен, для Беларуси от 57 и 99 белорусских рублей, для Казахстана от 7 499 тенге, для Киргизии от 2099 сумм, Молдова от 599 лей. Суммы указаны в ценах каталога. Ваша сумма будет на 20% меньше. Второй шаг. В следующем периоде, в 18 каталоге, с 27 ноября по 10 декабря, сделав повторный заказ на сайте, вы получите свой подарок. А теперь внимание. Если вы принимаете участие, акции новичка вы автоматически становитесь участником денежных, конкурса с денежным призом. В каждый каталог мы разыгрываем три призовых места. Для России 440 рублей, для Украины 200 гривен, для Казахстана 2340 тенге или по курсу вашей страны. Если вы решили принять участие в конкурсе, победитель определяется путем генератора случайных чисел в первую пятницу первой недели каталога по итогам предыдущего каталога. Но и это еще не все. Приняв участие в акции новичка, у вас есть шикарная возможность участвовать в стартовой программе и на протяжении 9 периодов получать наборы хитов по супер ценам, А также размещайте заказы, каждый период накапливайте бонусы, обменивайте бонусы на подарки и вы принимаете участие в накопительной программе Faberlic Клуб. Подробнее про стартовую накопительную программу уточняйте у вашего наставника. Желаю вам выгодных покупок и успешного сотрудничества с нами. Спасибо за внимание. Пока-пока!